рекламная видеоплощадка, которая платит. Как это работает? Висим в сети, делимся фотографиями и видео, лайкаем, комментируем, подписываемся на людей, люди подписываются на нас, просто отдыхаем с друзьями и вдруг мы замечаем, что мы зарабатываем очки. Мы получаем эти очки за то, что мы делимся видео с YouTube и приглашаем друзей в эту видеосеть и таким образом количество наших друзей растет в геометрической прогрессии, наши друзья приглашают своих друзей и мы продолжаем зарабатывать очки. Чем больше волна людей, тем больше очков, и с ростом наших очков мы продвигаемся в статусе и зарабатываем киберкоины. С киберкоинами вы можете делать покупки почти везде, и в конце недели, если ваш киберкоин достигает определенного количества, то вы можете их вывести виртуальный банк, в который каждый киберкоин приравнивается к одному доллару при покупке в магазинах. Эй, я только что заметил, что мои очки немного возросли, я лучше пойду и посмотрю, что происходит. Подписывайтесь скорее на Вайкскари. Я только что выложил фото моего ненормального дядюшки Докстера, целующего Друг Берримор прошлой ночью. Вайкскари выходит в ноябре 2015 года. Присоединяйтесь к Ютрек сейчас и станьте командой Вайкскари Бетта. Получите огромный представ и начинайте зарабатывать киберкоины сейчас. Кликните на синкап и начинаете делиться видеостраницами с друзьями. Когда друг зарегистрируется с вашей страницы, вы начинаете волну и вы начинаете зарабатывать очки. На Вайкскаре вы будете круто проводить время, и пока мы ожидаем начала, вы просто регистрируете новых партнеров и делитесь нашими видеостраницами. Это помогает Вайкскаре создавать и тестировать свою технологию. Волна, которую вы начинаете на Вьютреке сейчас, перерастет в ваш Вайкскори в ноябре. Правила получения очков не изменятся. Каждую неделю будет новая игра, и вы будете зарабатывать киберкоины с каждого человека в вашей команде снова и снова. Подписывайтесь на меня на Вайкскори.